Добрый вечер вам всем. У вас вечер, у меня день солнечный в Давиникане. Рада вас всех приветствовать, мои дорогие, на нашем открытом флешмобе по такой классной теме, как предсказательная нумерология, инструмент, который облегчает жизнь, который помогает правильно спланировать действия какие-то, да, построить верные планы обезопасить себя от ошибочных каких-то действий и решений. Вот а, об этом инструменте буду вам сегодня рассказывать. Да, hello всем, добрый день всем, рада вас всех видеть. Привет вам и солнечные доминиканы, где я сейчас нахожусь. Не без помощи предсказательной нумерологии. Но об этом чуть позже. Итак, друзья мои, давайте с вами сразу определимся, зачем вы... Здесь, зачем вы пришли, я вам помогу. В помощь приготовила слайд. Вам нужно только выбрать или просто написать: да-да-да, если все из перечисленных мною запросов подходят вам, соответствуют вашим запросам. Итак, у нас вебинар по предсказательной нумерологии. Предсказательная нумерология это инструмент, который помогает предсказывать будущее и а, почему вы здесь почему вас эта тема заинтересовала потому что вы хотите создать свой личный путеводитель по финансам по здоровью по отношениям по карьере на 2021 год чтобы для вас этот год был лучше, чем предыдущий. Вы хотите создать путеводитель на каждый день, чтобы ориентироваться в скоростном потоке событий. Сейчас скорость событий, она действительно просто огромная. Да? Если сравнить, там сколько времени нужно было раньше, там, лет, ну даже 20 каких-то смешных назад, да, для того, чтобы что-то узнать, да, прислать письмо, и сколько сейчас за... Занимает. Это просто секунды. Вы понимаете, что скорость информации увеличилась во много раз, и нужно уметь лавировать, ориентироваться в этом скоростном потоке событий. И это можно делать с помощью предсказательной нумерологии. Вот и, наконец-то, вы хотите управлять своей жизнью, не просто создать себе календарь, путеводитель, ориентироваться, но используйте знания, эти инструменты, эти подсказки предсказательной нумерологии еще и управлять своей жизнью. Если да, ставьте плюсики или пишите да, да, да. Может, есть еще какой-то запрос сверх того, который я предложила, тоже напишите, пожалуйста, в чат. Так, хочу посмотреть сколько у нас плюсиков как-то немного остальные вы не определились с запросом, или у вас другие запросы напишите их пожалуйста в чат почему вы здесь что именно вас интересует в этой теме Ребята, включайтесь, просыпайтесь. Понимаю, что у вас уже вечер, и все же на вебинаре лучше не спать, чтобы информация отложилась и запомнилась и активно участвовать. Когда мы вместе участвуем всей группой, то, конечно же, совершенно другая энергетика и восприятие информации гораздо легче ложиться. Угу, да, да, да. Ну что ж, отлично, отлично. Тогда предлагаю вам сделать такое коротенькое. А, упражнения а, у кого-то даже ночь видите у вас сейчас ночь, у меня час дня татьяна как здорово что мы вообще с разных всех стран из разных частей уголков земли и все в одном месте собираемся это же магия настоящая правда друзья разве можно возможно было такое раньше нет только в наш в наш современный век когда технологии идут вперед и это здорово да, мы собираемся все из разных уголков земли в одно время, в одном месте, для того, чтобы узнать что-то новое и для того, чтобы ну, улучшить свою жизнь с помощью этих знаний. Я в это верю. Для чего проводим все эти вебинары, тренинги, обучающие программы именно для этого? Предлагаю сделать упражнение, коротенькое упражнение. Закройте свои глаза на минутку предлагаю закрыть глаза мы сейчас помечтаем <связать> буквально на одну минуточку и заодно настроимся еще лучше вот закройте глаза сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов вдох через нос выдох через полуоткрытый рот и так несколько раз глаза закрыты можно такую легкую улыбку оставить на лице. И давайте попредставляем. Вот я предлагаю вам представить, что вам не нужно больше платить деньги за консультации, чтобы понимать, что ждет вас в будущем. Вам не нужно обращаться к нумерологам, вы сами знаете все наперед, вы сами можете помогать себе, Весь год, например, 2021, принимать верные решения, составлять планы, делать выбор, планировать какие-то свои действия, исходя из того, какие у вас будут вибрации, что предлагает вам да, сама жизнь. Представьте, что вы, просыпаясь, открывая глаза, каждый день уже знаете, что он может принести. И понимаете как вы можете использовать энергию этого дня активно трудиться или наоборот расслабиться или посвятить день творчеству или посвятить день общению прояснению вы знаете когда это делать наилучшим образом когда самое подходящее для этого время и благодаря этому вы не ошибаетесь отношения с вашими близкими становятся более гармоничными в работе дела идут более легко и плавно, и вы действительно можете создать себе такой волшебный инструмент, подсказку, качественный подарок, календарь на 2021 год. А почему ограничиваться только 2021 год вообще на любой из последующих годов своей жизни? Представили? как вы себя чувствуете при этом откройте глаза и напишите мне какие у вас в теле возникают ощущения эмоции когда вот это происходит именно таким образом когда у вас есть знания, когда есть некая определенность что вы чувствуете при этом поделитесь пожалуйста в чат это такое коротенькое упражнение но на самом деле один из психологических приемов который позволяет понять надо мне это или не надо Мое, не мое. Вот как тело реагирует? Я чувствую там дискомфорт или сжатость, или я наоборот чувствую какое-то расширение или уверенность или спокойствие. Протестируйте. Давайте, напишите, какие у вас возникали ощущения. Приятное чувство, уверенность, комфорт во всех отношениях, угу. спокойствие, уверенность. Так, тепло и радость. Уже в 21-м уверен в своих действиях. Так, легкость, настроена хорошая. Чек на 5000 долларов, день доход всегда из клиента. Это вы уже визуализацию подключили. Вообще отлично, Татьяна. Комфорт, волшебство, чувство радости, спокойствие. Да, это действительно так. Знаете почему? Потому что так устроена наша с вами психика, мы так устроены с вами, что когда мы знаем что-то, что нас ждет, мы совершенно по-другому себя чувствуем. Добавляется чувство уверенности, неважно, кстати, возраст какой, пол какой, не важен. Когда есть понимание, чего ждать, можно к этому быть готовым. И отсюда приходит уверенность, отсюда... Появляется, начинает проявляться наша внутренняя сила. И это вдохновляет, правда, ребята? Вдохновляет. Поставьте плюсики. Если да, поставьте плюсики. Так, кого-то надо подключить. Угу. И хорошая новость в том вижу ваши плюсики меня тоже вдохновляет хорошая новость в том что э, есть инструменты благодаря которым можно э, вот такое вот э, создать для себя такой путеводитель я его называю путеводитель мне очень нравится потому что действительно можно э, увидеть те пути которые предлагает Ваша судьба, причем лично для вас, не для всех, в определенный день, в определенный месяц, в определенный год. И это, конечно же, все предсказательная нумерология. Мы сегодня с вами познакомимся с этим инструментом поближе. Такой вопрос. Есть ли у нас сегодня новенький? Кто меня первый раз? слушает в прямом эфире смотрит на меня если есть вот единички поставьте я тогда представлюсь коротко десяточки поставьте я уже многих вижу знакомые имена и фамилии в чате но э, поставьте десяточки все кто уже проходил у меня обучение кто знает меня уже общался со мной учился у меня так угу, вижу есть у нас единички много десяточек но у меня радость что есть новенькие нашего полку прибыла потянула зайти на вебинар ну отлично раз на выходе из коридора затмений вас потянула на мой вебинар значит это не случайно ну тогда я коротко представлюсь. Зовут меня Дорис Костьё Мендос Это мое настоящее имя. Я работаю в сфере консалтинга, преподавания, обучения уже 15 лет. являюсь нумерологом, преподавателем нумерологии разной нумерологии: кармической, энергоинформационной, классической, пифагорейской. Я являюсь психологом, специалистом по интегративной психологии, и психотерапии. Я являюсь коучем сертифицированным тарологом. И на самом деле я есть еще целый ряд разных методик, инструментов, дополнительных, с которыми я работаю, которыми я владею. Да? Это реинкарнационная терапия, это метод РПТ это эмоциональный интеллект ну за 15 лет много всего пришлось изучить для того чтобы разобраться со всеми своими тараканами как я их называю и чтобы более качественно и результативно помогать своим ученикам и своим клиентам которые ко мне обращаются естественно есть какие-то инструменты которые я люблю больше других хотя такой широкий спектр инструментов я считаю что это необходимо для действительно мастера который особенно работает с серьезными запросами и проблемами людей но есть инструменты которые очень легкие и в то же время очень практически применимые вот из развивающих личностно развивающих инструментов такие есть один из них это предсказательная нумерология которой я вам буду сегодня рассказывать она базируется на классической нумерологии но ее основное отличие в том что предсказательную нумерологию можно вообще абсолютно с нуля даже если вы не имеете никакого отношения к нумерологии изучить абсолютно с нуля очень легко создавая непосредственно под себя индивидуальные прогнозы на год, на месяц и так далее расчеты очень простые я вам это покажу сегодня да и ä, все трактовки точные и объяснимые поэтому сегодня я буду делиться с вами именно этим инструментом предсказательной нумерологии хотя знаю много всего ä, другого Ну, если вы ä, так сказать член нашего клуба уже подписались на наш центр разграде вы ä, уже в курсе или будете в курсе в ближайшее время обо всех наших направлениях интереснейших которых очень много их human design и таро нумерология и нумерология и инкарнационная терапия и кармические коррекции сегодня мы говорим о вкусненьком таком инструменте как предсказательная нумерология Итак, если готовы ставьте плюсики и поехали так жанна Обожаю предсказательную нумерологию. Да, я тоже люблю. Алексея всегда тянет на вебинары, прекрасно. Хорошо, ребятки, отлично. Спасибо большое, что активно участвуете. Мне это поднимает настроение, вы меня слушаете. Меня это радует, хочется рассказать побольше. То есть в конечном итоге выигрываете вы. Итак, начнем. Начнем мы с такого базового определения, что такое нумерология вообще. Ну, нумерология это наука о числах, о том, как числа влияют на нас. Каждое число имеет свою вибрацию. Какое-то число несет, например, в себе энергию, вибрацию, энергию там силы, какое-то несет в себе энергию партнерства, какое-то число может быть денежным, а какое-то наоборот, может быть не денежным. Да? То есть числа в разных спектрах имеют определенные вибрации. И вот нумерология ⁇ это наука о том, как числа влияют на нас. Какие числа? Конечно же, прежде всего те числа, с которыми... С мы приходим с которыми мы рождаемся это наша дата рождения и это наше имя потому что каждая буква она тоже имеет свое числовое значение вот наука нумерология говорит непосредственно о том какое влияние оказывают на вас ваши числа с которыми вы пришли и Кроме того, нумерология позволяет нам понять, как числа в целом влияют на человечество или на разные события. Да? Почему есть определенные циклы, например, да? почему через какое-то количество лет что-то повторяется. Наверняка вы об этом слышали, да? вот и в древности числам вообще приписывали такие мистические до да, сверхъестественные свойства искренне свято веря что какие-то числа а, приносят успех какие-то наоборот несут а, беду и на самом деле это все не на ровном месте возникло да, то есть она имеет под собой определенную подоплеку мы сегодня в этом убедимся а, в зависимости от того какое число а, для вас например выпадает на определенный год будете понимать, что в этом году вас может ожидать. Итак, предсказательная нумерология ⁇ это метафизическая наука, ну, можно сказать эзотерическая, можно сказать метафизическая. То есть нельзя как бы пощупать, но оно все равно есть. Да? Как волны Wi-Fi. Мы не можем их увидеть, да? но все пользуются Wi-Fi. Вот. И есть определенные закономерности, результаты, которые мы видим уже после того, как получаем прогноз. Да? Там сказали, что вот в этом году будет то-то и то. Вот по 2020 года было много прогнозов о том что будет сложный год будет год трансформационный будет год перемен когда нужно будет сохранять устойчивость несмотря на никакие внешние бури воздействия да? ну и каким был этот год он таким и случился и только те кто Действительно, вот этот вот стержень свой сохраняли, удерживали основу, остались на плаву. Очень многих повалило, на самом деле, поломало. Следующий год он несет другую вибрацию. И, по секрету вам скажу, еще более интересно, потому что это пятерочная вибрация, это время перемен. То есть это была подготовка у нас в 2020 году. 2021 это будет год глобальных перемен. То есть когда уже изменения не просто неизбежны. Да? без изменений невозможно двинуться дальше всем. И нужно будет меняться в, в правильном до да, русле будучи подготовленным поэтому предсказательная нумерология как инструмент на следующий год это просто я считаю необходимость ну опять же таки давайте по порядку почему мы можем говорить о том что это точное прогнозирование как оно работает для каждого человека ну предсказательная нумерология как и другая любая нумерология кармическая и так далее пифагорейская она основывается на том что человек приходит в эту жизнь он рождается в определенное время которое ну в определенный день дату да, месяц год месте, которая определяет его жизненную задачу его судьбу вот и это происходит постоянно. То есть мы рождаемся, мы приходим в какое-то воплощение, мы реализовываем или не реализовываем свою задачу. И когда физическое тело умирает, душа, она не умирает, она реинкарнирует в другое тело. Да? И таким образом на самом деле происходит процесс эволюции. Мы набираемся опыта. И исходя из того, какой опыт у нас был в прошлом, воплощение у нас на эту жизнь выстраивается соответствующая задача да? и мы не можем изменить свою дату рождения мы можем сейчас изменить, изменить даже пол на самом деле извините за такую шутку да там про цвет волос форму носа и другие формы я волчу. пол можно изменить но дату рождения изменить нельзя то есть она неизменна и она оказывает влияние на всю вашу жизнь если это понятно ребят единички пожалуйста поставьте да? То есть это важный принцип который понимать э, следует для того чтобы вы понимали как работает предсказательная нумерология потому что предсказательная нумерология она рассчитывается э, в соответствии с вашей с вашей матрицей рождения да? единички если понятно ребят. я видела что вы меня понимаете если есть вопросы пишите а, на чем я остановилась? Да, на том, что мы, когда приходим в этот мир, мы получаем свой собственный набор чисел. Да, такая нумерологическая матрица. Ну, она по-разному называется. Матрица предназначения, нумерологическая карта, нумероскоп это все одно и то же. Суть в том, что мы приходим с определенным набором чисел день, месяц год рождения имя которое имеет фамилия отчество тоже свои числовые значения и в принципе если вы владеете инструментом нумерологии рассчитав свою карту вы можете узнать о себе или другом человеке очень много всего интересного там характер способности темперамент как обстоят дела со здоровьем как обстоят дела с деньгами насколько человек контактный насколько лидер ждет ли его успех до да, что нужно сделать для того, чтобы человек был успешным, как строить отношения, много-много всего, потому что э, в дате рождения зашифрован весь предыдущий опыт души, о, которой, о котором я вам уже рассказала, да, но также зашифрованы те уроки которые нам нужно пройти в этой жизни да? те инструменты которыми мы должны пользоваться то есть наши таланты наши способности это все нумерология но самое интересное что нумерология также является инструментом для анализа своего будущего не только прошлого и настоящего да? что уже умею с чем пришел что сейчас делаю, но также и инструментом для анализа своего будущего и это сила это здорово правда мы имеем возможность посмотреть а что же дальше согласны со мной что это очень в принципе мотивирует это очень успокаивает мы с вами уже попробовали сделать упражнение да, как себя чувствуем когда знаем что же будет что же ждет конечно приходит уверенность приходит состояние спокойствия радости и это хорошо а для большего понимания как работает предсказательная нумерология дам следующее пояснение наша вся вселенная она живет по определенным законам космическим да? закон например подобие что наверху то и внизу вы наверняка слышали о нем эти законы они сформированы несколько тысяч лет назад тремегистом они не утратили свою актуальность они только получают подтверждение с каждым днем до да, что вся вселенная она живет по определенным законам есть закон полярности, есть закон подобия, да? И есть закон ритма. Так вот, предсказательная нумерология, она ближе всего... К законам ритма сочетается ну что есть везде определенные ритмы да? То есть, есть определенное движение энергии и вибраций причем все живое имеет свои вибрации я говорю не только о людях но и о живой природе да? Там солнце луна земля сама планета и все имеет свой ритм и это значит что каждый из нас постоянно подвержен влиянию этих ритмов да на нас влияет вот ритм самой планеты земля ритмы времен года да? вот сейчас например зима пришла мы себя по одному ощущаем когда придет весна по другому будем себя ощущать да? утром одна энергия вечером другая энергия, в полнолуние или новолуние на растущей луне чувствуем прилив сил когда идет луна да? на спад мы чувствуем очень часто особенно женщины мужчины не так сильно но ну, если только мужчина не лунный в понедельник рожденный то реже чувствует но все равно так или иначе мы ощущаем вот эти ритмы да? и а, то есть я это для чего говорю чтобы вы понимали на таких вот более обширных примеров что такое влияние вибраций мы ощущаем вибрации постоянно мы подвержены их влиянию и точно также мы подвержены влиянию вибраций своей карты рождения то есть вибрации тех чисел с которыми мы пришли и родились ребята это понятно двоечки пожалуйста поставьте если да, да? ну это более э, на примере образов э, что такое вибрации что такое влияние вибрации вот э, ага. двоечки отлично тогда двигаемся дальше двигаемся дальше вот, э -э наши числовые вибрации, они э действуют э на тонком уровне, мы не можем, да, как я уже говорила, это пощупать, но это влияние постоянное имя человека несет свою числовую вибрацию и влияет на него есть очень сильные по вибрациям да, именно есть более мягкие есть жесткие есть контактные дата рождения смотря какой код получается у человека оказывает на нее влияние да, и и что значит оказывает влияние? На проявление нашей, нашей жизнедеятельности да? могут оказывать влияние, например, на уровень энергии, на мыслительный процесс, на творческий процесс, да? на степень активности и так далее у нас есть несколько уровней да там физически эмоциональный ментальный и на все уровни оказывают влияние числовые вибрации и исходя именно из вашей нумерологической карты то есть из вашей даты рождения из ваших расчетов у вас будут появляться свои личные вибрации до да, исходя из вашей рождения даты вашего рождения то есть я хочу донести что нет общей даты такой вот а, вот рассчитали один день и он для всех одинаковый нет каждый день будет а, индивидуален для каждого исходя из вашей а, даты рождения что значит разный ну у, например у меня сегодня может быть гиперактивный день да а, я посмотрела у меня там получается вибрация дня активная, например, единичка, да, по вибрации меня. И я буду чувствовать прямо такое желание, инициативу что-то делать. Я буду чувствовать ответственность э, за все какие-то действия свои сегодня. А у кого-то из вас может быть наоборот, э, там не знаю, давайте девяточная вибрация, и вам не нужно активно и э, много делать, э, нужно наоборот э, замедлиться, э, успокоиться и подвести итог какие-то подвести какой-то анализ понимаете вот исходя из того как вы рассчитываете исходя из вашей индивидуальной вибрации у вас по-разному у каждого из нас будет по-разному проигрываться день ребят понятно троечки поставьте вот эти периоды мы можем с вами рассчитать и мы, естественно, можем планировать свою деятельность, если мы знаем наперед, да? если я, например, в таком вот знаю, что у меня завтра, например, там девяточная вибрация, или, да, там, когда мне нужно подумать, подвести итоги, проанализировать, как и что, я не буду, например, планировать на этот день гостей, или презентации какие-то, или активные встречи с клиентами, да? потому что это будет противоречить моему ритму до да? понимаете как это работает а когда у нас идет дисгармония когда у нас идет противоречие это не значит что прям не получится или плохо но во-первых мы затрачиваем гораздо больше силы и энергии а, а во-вторых результативность падает я об этом убеждалась уже очень много раз а когда вы в ритме когда вы в ритме да, с, когда вы в гармонии с вибрациями дня все получается легко гладко без чрезмерных усилий то есть не надо пробивать лбом стены как я это говорю да? вот так это работает давайте посмотрим на конкретных примерах как работает предсказательная нумерология, да, покажу вам. У нас был уже такой флешмоб с вами на прошлой неделе для нашей базы, только для своих. Я вам рассказывала, как рассчитать, например, индивидуальную вибрацию года. Сегодня я решила дополнительно, хотя этого в анонсе не было, показать вам, как рассчитать вибрацию месяца, чтобы вы еще ближе пощупали, да, как это работает. Что вам понадобится, пока я говорю, но ну, это листик карандаш там или блокнот или карандаш чтобы вы могли э, рассчитать калькуляторы я не думаю что нужны потому что все расчеты они максимально простые э, но если кому-то нужен калькулятор возьмите калькулятор мы сейчас с вами по... научу вас рассчитывать индивидуальной вибрации и год повторю быстренько и месяц чтобы вы прощупали да как это работает на самом деле еще раз хочу сказать что предсказательная нумерология над потому и называется предсказательность, что она работает с будущим человека на основе закона ритма о котором я вам рассказала. Да? мы получаем некие знаки трактовки водные наводящие которые помогают нам сориентироваться в том какую принесет день или месяц или год вибрацию и благодаря этому мы с вами можем создать свой прогноз или свой календарь на год на месяц или на неделю как вам нравится потому что кто-то любит работать глобально, на целый год сразу составлять календари. Кто-то из моих учеников, многие. Кто-то любит по месяцам работать. Вот. Но в дополнение к этому можно на самом деле, и я буду на тренинге это давать, ребята, еще и вычислять особые дни, так называемые. Что такое особые дни? Ну, например, дни энергетических провалов, когда вообще не рекомендовано ничего делать, никаких желаний не загадывать, никаких активных встреч, не проживаться проводить никаких не подписывать договоров, да, не рекомендуется. Или наоборот, можно высчитать свои дни особой силы, когда, чтобы вы не начинали, чтобы вы не делали или каким бы сложным не было ну предстоящее какое-то, да, там событие обязательно получится. Вот можно с помощью предсказателя нумерологии такие дни рассчитать, да? Я вам это говорю, чтобы вы шире сразу понимали. Не только вибрацию, как мы сейчас посмотрим, года и месяца, но можно конкретно под себя высчитывать самые, как я говорю, светлые, сильные дни. И дни, которые я помечаю у себя обычно красным крестиком. Я на эти дни даже не ставлю ни вебинаров, ни тренингов, ни презентаций. И это помогает. Помогает что? Не тратить энергию, время зря. Да, не испытывать разочарования. Какого-то. согласитесь, это дорого стоит. Итак, готовы? Ставьте мне плюсики. Мы сейчас с вами сделаем два расчета. Год, я повторю, для тех, кто не был на прошлом вебинаре, потому что он нам по-любому нужен для того, чтобы рассчитать вибрацию месяца. Без этого никуда, ребята и все расчеты на самом деле очень очень просты. для того чтобы рассчитать каким будет для вас следующий год вам нужно взять свой день рождения, свой месяц рождения и следующий год да то есть мы всегда будем прибавлять тот год который нас интересует ну в данном случае мы говорим о будущем да? 2021 год запишите 2021 2021 плюс свой день рождения плюс свой месяц рождения и вам нужно по очереди просуммировать все составляющие вот этой даты которую вы написали у вас получится двухзначное число скорее всего может сразу однозначное получится и вам нужно свести его до однозначного потому что предсказательная нумерология она работает оперирует числовым рядом от 1 до 9 цикл девятилетний который мы используем в предсказательной нумерологии поэтому мы сводим до однозначного числа посчитайте кто еще не считал у кого что получилось и напишите мне чтобы я увидела что да получилось и нет никаких сложностей если непонятно вдруг что-то задайте вопросы на самом деле еще раз повторю что все абсолютно все расчеты а, нумерологии предсказательные они очень простые до да, 12 это 383 и отлично получается да? ну трактовку индивидуального года я повторять не буду я давала на прошлом вебинаре есть запись этого вебинара можно его будет запросить а еще лучше пойти ко мне в тренинг потому что на тренинге я очень подробно даю трактовку по индивидуальному году на вебинаре все-таки достаточно кратко рассказала на открытом а так вот в подробностях и в нюансах я буду конечно рассказывать на самом тренинге. Для чего мы рассчитали вибрацию индивидуального года, повторюсь еще раз, для того, чтобы сейчас рассчитать вибрацию индивидуального месяца. Итак, с годом все понятно, да, вижу, что у всех получилось. Запомните, нет, на кармические числа мы не смотрим. Запомните, пожалуйста, вибрацию вашего индивидуального года, запишите ее себе. Мы ее будем сейчас использовать для того, чтобы рассчитать вибрацию вашего индивидуального месяца. Итак, мои дорогие, это уже углубление. Я прям делюсь с вами секретиками. Ну, рассчитать, конечно, большого ума не надо. Научиться правильно трактовать и получить глубокие знания. Здесь, конечно, вам нужен учитель, то есть я. Я буду рада с этим поделиться. И сейчас я вас познакомлю да, поглубже с этим методом. Ну вот, вибрация месяца для нас тоже важна. Смотрите, что у нас есть. У нас есть год целый, мы понимаем, какую энергетику несет год. И, конечно, у нас есть 12 месяцев. И хорошо бы понимать, какую вибрацию какой месяц для нас несет. Да? Она тоже важна. И, в принципе, мы можем уходить в детали до недели и до дня. Да, так работает предсказательная нумерология. Да? Когда мы рассчитываем индивидуальную вибрацию месяца, мы понимаем, как будет общая годовая вибрация для вас проявляться вот в вот эти 30 дней месяца. Да? И мы можем тогда правильно выстроить свою деятельность как рассчитать ребята как рассчитать э, вибрацию индивидуального месяца очень просто возьмите пожалуйста э, код индивидуального года вот который мы с вами только что рассчитали и да? э, вибрацию вашего индивидуального года которая уже включает в себя день и месяц вашего рождения да? Возьмите э, вибрацию индивидуального года, которую вы посчитали, и прибавляем число задуманного месяца. Ну, давайте прибавим все первый месяц, чтобы узнать, каким будет для вас январь. Да? Вот прибавляем, э, например, один. Э, да? ваш код плюс один и смотрим что у вас получается если у вас получается однозначный код значит это и есть для вас вибрация января месяца если двузначный мы сводим его опять до однозначного да? потому что у нас нумерологический ряд от 1 до 9 мы только используем в предсказательной нумерологии Понятно как? Да? То есть берем код года и прибавляем число месяца, который вас интересует. Если вас интересует январь, он у нас один, первый месяц, значит плюс один. Если вас будет интересовать декабрь 2021 года, значит плюс 12. Да? И сводим все это до однозначного числа. Посчитайте и напишите, у кого какие коды получились. Еще раз убеждаемся, что нет ничего сложного в расчетах предсказательной нумерологии, зато очень интересно. Мы сразу получаем ключи доступа к управлению своей судьбы, И это здорово, согласитесь, да, ребят? Вот, вижу, что э, идут циферки, значит, все понятно. Меня это очень радует, ребята. Вот, смотрите, вы только что рассчитали, каким будет для вас месяц январь, да, и можно рассчитать любой месяц, можно рассчитать любой месяц. На самом деле, потом, когда мы закончим вебинары, вы захотите поиграться, проверить, как это работает, можно пойти назад. Да, ä, посчитать, какой был прошлый год, под какой вибрацией, какой был там прошлый ä, месяц, да, и убедиться, ä, я абсолютно не боюсь этого, убедиться в том, как реально эти вибрации ä, отражаются, да как они проигрываются в нашей жизни. Так, 6 плюс 12. 6 плюс 12 или 6 плюс 1 плюс 2. А разницы нет, у вас итоговое число все равно получится 9. Если вы по очереди прибавите 6 плюс 1 плюс 2, либо 6 плюс 12, и все равно потом сведете, получится то же число. 1 плюс 2 3 плюс 6 9. Так. Угу ну давайте разбираться какие же что это за вибрация интересно узнать поставьте сейчас плюсики что значит каждое число каждого месяца я же обещала поделиться чтобы вы уже настраивались уже готовились даю вам на слайде краткое значение но сейчас расскажу по подробнее значит если у нас на месяц выпадает единичка да вот например кому-то повезло и у кого-то январь первый месяц соответствует э, единичке. единичка это всегда начало это всегда э, какие-то новые возможности это какие-то перспективы и обычно когда у вас месяц под э, вибрации единицы это значит что вам нужно быть смелым, вам нужно проявлять инициативу, вам нужно самостоятельно принимать решения, то есть брать бразды правления в свои руки на самом деле. Не ждать, что кто-то поможет или кто-то сделает для вас. За вас да, нужно самостоятельно включаться, потому что от этого будет как бы зависеть, как все последующие месяцы проиграются. Вот в первый месяц всегда нужно так делать, когда вибрация один вы можете чувствовать дополнительную ответственность когда э, единичка до да, приходит есть своя опасность в этом месяце какая-то конфликтность повышенная несдержанность и вы понимая это зная это уже можете немножечко себя э, контролировать единичка она такую несет э, взрывную вибрацию потому что хочется многое сделать хочется многое продвинуть много успеть э, и так далее да? вот э, это кратко ребята но уже направление уже ориентация да? если у вас двойка например выпала на э, январь ну или на любой другой месяц да? двойка это время коммуникации вот этот месяц вам нужно максимально общаться нужно улучшать свои навыки общения нужно коммуницировать, нужно прояснять все, что не проясняли, нужно учиться договариваться, нужно а, развивать в себе качество дипломата, а, нужно учиться убеждать, доносить свои убеждения нужно учиться сглаживать конфликты. Вот такой вот месяц, двойка, он вроде бы хороший, но он будет провоцировать и подбрасывать вам ситуации, чтобы вы тем или иным способом улучшали свои навыки общения, коммуникации. И если вы хотите, чтобы месяц для вас был результативным, нужно понимать, что придется много разговаривать, много говорить, много объяснять, чтобы добиться желаемого результата, чтобы быть результативным. Вот так влияет двойка. Если у вас тройка, например, месяц под влиянием вибрации 3, ну, это такой очень активный месяц. Это месяц, считается, тройка несет вибрацию успеха. Это месяц, когда нужно много действовать, действовать активно, нужно подключать творчество, нужно максимально поверить в свои силы, нужно заниматься своими личными планами, проектами, не тратить время на кого-то другого, на исполнение там, чужих желаний или прихотечений. И максимально включаться в себя да и все-таки гнуть свою линию придерживаться своего видения своего плана своих желаний потому что если спрыгните то разочаруетесь можете потерять скорее всего вот тройка любит последовательность тройка любит настойчивость и в этом месяце если вы трудитесь то вы получаете очень хороший результат Следующий месяц, если у вас четвертый месяц, да, то это месяц такое знаете, я называю кропотливой работы. Это месяц такой четверка это вот такой рутинный труд да это необходимость быть усидчивым быть последовательным быть дисциплинированным э, и делать просто делать все то что необходимо доводить до ума начатые проекты которые возможно вы там в первый месяц начали до да? э, решать проблемы которые будут приходить то есть э, месяц когда нужно вложиться энергетически и, с одной стороны такая себе перспектива да? но с другой стороны это такой проверочный месяц вообще четверка это вибрация труда когда четвертый месяц нам действительно нужно показать пространству что мы готовы потрудиться для того чтобы э, в следующем месяце снять э, свой урожай я в этом убеждалась неоднократно это именно так ребята работает если вы в четвертый месяц будете э, э, курить бамбук э, лежать на диване смотреть сериалы и все никак не соберетесь что-то сделать то поверьте мне э, потом начинают происходить какие-то потери денежные или чувствуете потом упадок сил и это может затянуться даже на несколько месяцев четверка требует от нас вот такой вот концентрированной работы да вот ну, там есть еще нюансы я кратко сейчас говорю да по каждому месяцу мы на тренинге будем разбирать какие есть еще нюансы там о взаимоотношениях с деньгами с близкими в отношениях как лучше проявляться? Я сейчас ознакомлю, чтобы вы понимали, что мы действительно с помощью предсказательной нумерологии можем пощупать, что будет в будущем, что делать, к чему быть готовым. Угу. А если пятерка у вас вибрация месяца, да, пятерка, ну это такой очень хороший месяц очень удачный месяц считается что один из самых удачных месяцев всего цикла обычно хорошее настроение хорошие эмоции какие-то новые впечатления приходят, новые какие-то предложения много позитива и вот если вы в четвертый месяц хорошенько потрудились то в этом месяце все окупится с лихвой да? обычно приходят вознаграждения за работу какие-то бонусы премии какие-то подарки и такой хороший месяц. Много знакомств хороших в этот месяц происходит, кстати, пятерочный. Вот так вот. Шестой, шестерка по вибрациям. Когда у вас шестой месяц, обычно это месяц, когда на первый план выходят наши отношения с близкими людьми. Да? в семье с детьми с противоположным полом это месяц когда нужно больше внимания уделять семье это месяц когда нужно пробовать делать отношения более гармоничными когда нужно проявлять заботу когда нужно обеспечивать комфорт своим близким и это окупится опять же-таки поддержкой и обратной заботой о вас если нет если в этот месяц не уделять внимания отношениям то это опять же таки да все по закону ритма идет все идет по вибрациям вы потом почувствуете обратную волну то есть в следующем месяце 7 8 вас не будут поддерживать или начнут появляться какие-то ссоры конфликты на ровном месте потому что была проигнорирована вот эта вот вибрация мы же все взаимосвязаны да и если например у меня сейчас шестерка то от меня мои близкие будут на тонком уровне подсознательном жизни ждать проявления заботы. И если они этого не получат, я, например, вся в работе, да, а, то будет ощущаться вот это а, недополучение, да, разочарование, потом обиды, потом претензии, конфликты. Так работают все вибрации. Поэтому, когда шестой месяц, нам нужно уделить время своим близким, своим родным. И это окупится, опять же таки. Когда мы действуем согласно ритму и вибрациям, нам вся Вселенная помогает. Все складывается нужным образом. Когда мы игнорируем или идем вообще в противовес, в противоход, тогда начинаются проблемы. Да? Седьмой месяц. Когда седьмой месяц, это я называю это месяц самокопания, самоанализа. Семерка, она вообще такое число, это вибрация, такая, аналитики, да, там посмотреть, разобраться, покопаться, посмотреть. Вы как бы немножечко должны от внешнего уйти к себе, внутрь себя проанализировать свои результаты, свои желания, свое настроение, свои эмоции, как вы движетесь, движетесь ли вы к своим планам, целям и так далее, разложить все по полочкам, навести порядок, подправить что нужно. То есть семерочный месяц он для самоанализа хороший. И опять же таки если вы пропускаете, да, галопом проноситесь, то скорее всего вы допустите ошибки, вы что-то упустите, чего-то не увидите, и следующий месяц, который требует восьмерка да такой большой активной деятельности, то может случиться так, что будут допущены ошибки чего-то главного, вы не заметите, что-то упустите, и за это придется заплатить. Нужно использовать те вибрации, те подсказки, которые дает нам жизнь. То есть седьмой месяц, месяц анализа. Восьмой месяц, как я уже сказала, это месяц такого работы над финансами работы над результатами вообще когда приходит восьмерка она дает нам возможность хорошо заработать она дает нам возможность поправить наши финансовые дела и это можно благодаря тому что мы провели анализ соответствующий, мы там посмотрели на свои цели на свои желания что как работает чего не работает и смогли подправить без анализа да то есть все идет по определенному ритму если все правильно то вы включаете вы понимаете где нужно больше усилий приложить что например наоборот нужно выбросить от чего-то отказаться просто занимает ваше время съедает энергию и так далее и восьмерка сама по себе она дает вам вот эту вот энергию да, что-то сделать коммерческую какую то энергию, желание работать желание успеха если вы ловите это эту энергию если вы понимаете что мне в этот месяц нужно по максимуму включиться прочь сомнения страхи и так далее я знаю чего я хочу поверьте мне оно обычно так и срабатывает что у вас очень хороший результат получается 8 месяц опять же таки если вы идете правильно по циклу ну и девятка девятка это такой месяц как вы уже поняли девятка она несет у нас вибрацию такого некого подведения итогов когда хочется посмотреть внутрь себя когда хочется посмотреть на пройденный путь вот эти вот 9 предыдущих месяцев чего добился это месяц очищения там например накопились какие-то обидки нужно отпускать нам нужно прощать если что-то не складывалось вот за 9 месяцев не срослось будь то бизнес-проект или личные отношения тоже нужно а, отпустить чтобы не тащить с собой следующий цикл да потому что после девятки у нас начинается опять единица следующий цикл начинается следующие 9 месяцев и вот я называю девятку месяцем такого обнуления вот все что не работает все что не радует оставляйте это прощайтесь отпускайте зачищайте чтобы в новый цикл войти а, с новой энергией. Да. Вот так вот, ребята, вот так работает предсказательная нумерология. Напишите сейчас мне, почувствовали, вот, что можно действительно с помощью предсказательной нумерологии знать, что ждет, к чему готовится, что будет. Делитесь понравилось, не понравилось, уже знаете, что вас ждет в январе. В принципе, можете посчитать так любой месяц для себя, Uh, уже даже uh, сейчас, благодаря этому флешмобу, знать, что в каком месяце вас ждет. Но если хотите, хотите досконально разобраться и знать, uh, какие есть инструменты, подсказки, как влиять на энергии дня, то, конечно, мы вот более детально и подробно будем это с вами uh, разбирать на самом тренинге. Нет, ну почему месяц рождения всегда uh, один? У вас путешествие, какая цифра говорит об этом? А, ну, это не цифра, вообще о путешествиях чаще всего говорит пятерка, а возможность привлекать путешествия в определенный месяц ⁇ это метод числового кодирования. Я о нем завтра чуть-чуть подробнее расскажу. Используется такой метод числового кодирования, когда вы в соответствующий месяц привлекаете соответствующую вибрацию, и вы начинаете влиять на свою реальность, на свое пространство. и желаемые события это действительно работает я этим методом пользуюсь уже достаточно давно есть несколько вариантов числового э, кодирования это подходит и для года конечно же угу. вот так Ребят, ну поделитесь: понравилось, не понравилось. Я вам так рассказывала подробно и смачно и вкусно. И тишина в эфире. Задумались, уже начали писать планы благодаря моему прогнозу, что вас ждет в январе. Чего делать, да? Да, куча секретиков. Хорошо. Еще хочу один показать нюанс, один момент. Вот как это работает? Есть такое понятие, как периоды энергетических провалов это тоже до да, определенный раздел предсказательной нумерологии который мы можем использовать что такое энергетические провалы это когда наступает период да, недостатка энергии когда тело не имеет энергии для реализации каких-то действий или планов даже когда ум говорит надо и хочу и так далее вот у нас есть цикличность как вы поняли уже она помесячно она по годам и она по дням в том числе и есть дни когда вот мы полны сил полны энергии да? мы там готовы там горы сдвинуть да? а есть дни энергетических провалов о которых я говорю и вы могли себе там с вечера написать кучу планов что-то сделать то-то то или там эм, Целый список, да, убрать, и встретиться с тем, купить то, да. А утром проснулись, а ваше тело говорит а-а. Не, не ничего я не хочу а, и вот эти периоды мы же можем их на самом деле просчитать есть дни да, которые вот есть дни, которые несут такую неактивную вибрацию вибрацию когда, а, нужно а, полежать на самом деле они а активно что-то делать а представьте что происходит и часто так происходит если сильная воля у человека психическая энергия сильная Тело говорит «нет, не хочу, не могу», а ум говорит «надо», Воля говорит «надо». И человек встает и начинает это делать. Что происходит? То происходит ломка на самом деле. И если до какого-то возраста мы не ощущаем результатов вот этой ломки да, до 35, то потом с каждым годом мы, поверьте мне, возвраточка придет. Это потеря энергии, это работа на износ, это удары по здоровью это неправильно это э, называется не любить свое тело это значит совершать насилие. Да? Насилие над собой, оно не прощается никогда. И это, кстати, отражается из моего опыта и на денежном потоке. Про здоровье я уже вообще молчу. И отражается даже на отношениях и на том, как вас воспринимают окружающие люди. Почему-то вроде вы улыбаетесь, но вот эта энергия насилия, она никуда не уходит. И вы, получается, транслируете вовне агрессию. Это действительно так. Подумайте об этом, ребята. Да? Или другой пример тоже вам приведу, когда нужно сделать презентацию или написать проект, или статью какую-то написать. Вот надо, да, надо программу тренинга создать из своего примера, да, консультации провести. А у вас э, творческий спад? Ну, просто не идет ничего в голову. Вообще нет. полный ноль. Белый... кому это знакомо? Ребята? Белый лист. Вам нужно что-то сгенерировать. Вам нужно далее сделать. Это... А, и вы себе это запланировали, не зная, конечно же, инструмента и доберологии, что сегодня не день для творчества. Да? У меня так было, пока я не разобралась в этом, откуда, что и почему. Я там себе из ума напланировала планировала чего-то и пообещала что-то, а потом получается вот такой вот белый лист и никакого творческого потока, да? вот это так бывает а если э, знать в принципе использовать предсказательную нумерологию то вы понимаете э, когда ожидать вот эти вот периоды творческого спада или энергетических провалов и таким образом вы себя страхуете да вот вижу ребят, спасибо за ваши комментарии поэтому это кл... ну что делать что делать <связать> рассчитать свои вибрации создать себе индивидуальный календарь чтобы вы понимали что когда планировать, что когда делать? Да? Еще вам кучу примеров могу привести. На самом деле секрет успеха он очень прост: это правильное время, когда вы используете ту вибрацию, которую несет вам день, соответствующим образом. Да? Вот, если наоборот, мы, получается, мимо. Да, мимо мимо цели бьем все время вот э, хотите начать новый проект вот пришла вам в голову идея а у вас энергетический спад или день когда нужно завершать анализировать например девяточная вибрация которой я вам говорила а вы в этот день начинаете что-то не будет этот проект успешным и быстро просто сойдет на нет потому что нельзя начинать в период завершения понимаете поставьте плюсики ребята да? Или там смена работы. Это все примеры из личных консультаций, из моих клиентов, как мы это делали, анализировали все, да. Вот. Хочется поменять что-то, поменять работу. А по вашему личному графику это вообще не время для перемен. Нужно стабильно, например, у вас четверка вибрация месяца, да, и вы решили в этот месяц поменять работу. Вообще нет, нужно оставаться в том месте, где ты есть, усердно работать, кропотливо довести все до конца, потому что не получится. Даже если вы уйдете с работы, то вам новое не понравится. Вы идете против вибрации, своей собственной вибрации. Понимаете? как это работает и много таких примеров замужеством да если выходить неправильный год неправильный месяц Брак, может быть, если удачно подобрать, вот я когда выходила замуж, я, наверное, полгода подбирала время, дату, год и день так, чтобы это были отношения взаимоподдерживающие, стабильные, да, такие основательные, которые ну, нельзя разорвать. Ну, так мне хотелось, выстроить такое намерение, я подобрала. И знаете, много разных есть, перипетий в семейной жизни, все мы живые люди, но этот союз, он просто нерушимый. Да? опять же таки подобрала дату я знаю другие варианты из истории моих клиентов когда просто необдуманно подходят к выбору даты дню да и потом оказывается что в этот день в этот месяц вообще не стоило это мимолетная энергия которая никуда не приводит или наоборот привносит энергию конфликта. так Подтверждение выбила из комнаты, <смех> как всегда. Ребята, слышно, видно? Поставьте плюсики, если я появилась. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Есть, да? <смех> не знаю, когда э, у меня не сразу отразилось, что э, пропала связь. Э, я приводила вам примеры о том, как это работает: что. На самом деле, когда мы просчитываем для себя индивидуально, делаем вот этот вот календарь, то мы можем с вами влиять на свою жизнь. Мы можем оказывать конкретное влияние и на свое окружение даже. И мы тогда не совершаем ошибок, да? мы не попадаем в просак, что называется. Алексей, спасибо, да, приводила пример, как а, а, работу, когда лучше менять, не менять, когда замуж выходить, рассказывала, вот, а, на четверке остановилась, да, да, я не помню, что, ребят, я в потоке говорю, рассказываю, вот, рассказывала даже про а, свою, свою дату свадьбы, как подбирала, да, чтобы это было а, надолго прочный, хороший, взаимоподдерживающий союз, и... А, такие есть и я знаю много примеров когда наоборот не учитывается индивидуальные вибрации партнеров по месяцу по году и элементарно не поддерживает пространство эти союзы они очень быстро распадаются или наоборот возникает много конфликтов непонимания в паре а если бы подобрать вот четко грамотно да само время по индивидуальным вибрациям партнеров то можно на самом деле усилить союз чтобы там не происходило вот ребят по замужеству ну вот детали давайте сразу договоримся если хотите прямо разобраться вот эти все детали я конечно же буду вам давать на тренинге подходящее самое для свадьбы для там, поездки для путешествия для смены работы подробно мы будем на тренинге это разбирать сейчас я вас просто знакомлю с тем как работает предсказательная нумерология и привожу реальные примеры, чтобы у вас было понимание. Если вы хотите конечно научиться этим инструментом пользоваться, что я вам очень рекомендую, то конечно добро пожаловать ко мне в тренинг. Я буду рада поделиться с вами все, всеми вот этими вот секретиками. Так, по замужеству нужно не только день, и месяц рассчитывать. Там нужно ряд учитывать параметров целых, потому что это же серьезная вещь, да, замужество. Только месяц, только год нет, но подробнее на тренинге расскажу. Когда будет тренинг? Расскажу нет до часов не надо алексей час это уже переборного имя еще неплохо бы этом, да вот ну, есть есть своя формула по замужеству по бракосочетанию для кого это интересно я безусловно расскажу на тренинге не всех замужества интересуют. интересует но вы если например хотите овладеть инструментом предсказательной нумерологии чтобы давать консультации другим а так делают мои ученики то да это стоит знать давайте я вам расскажу что еще можно в принципе с помощью предсказательной нумерологии рассчитывать чтобы поняли что это не только для себя да там вибрации месяца там года дня наши конкретные ежедневные какие-то задачи например когда ремонт начинают для многих актуально чтобы ремонт не затянулся на года и месяца да, и вошел в состояние такое перманентное а чтобы ремонт быстро гладко очень эффективно и надолго да, чтобы не ломалось потом все когда надо делать покупки когда не стоит вообще покупать обновки для себя потому что не понравится или быстро испортится вещи. И так далее об этом действительно говорят а, вибрации дня когда ну, давать в долг чтобы вы быстро вернули когда вообще не надо давать в долг да? когда начинать новое дело новый проект новую какую-то презентацию когда не стоит потому что ну не пойдет как я вам приводила пример да например на спаде не стоит этого делать мы можем рассчитать это все ребята вот с помощью предсказательной нумерологии да, по собеседованию по работе например когда стоит идти на собеседование и точно возьмут а когда вот как бы вы не готовились каким бы ни были суперспециалистам вот что-то пойдет не так да, это можно просчитывать и это работает так интересно уже миллион раз это по разным своим и родным и друзьям и ученикам мы это э, проверяли и смотрели да, э, вот когда финансовые операции проводить когда лучше там выставлять что-то на продажу дом или машину или когда лучше покупать что-то когда выходить замуж когда крестить ребенка наилучшим образом да, когда кредит брать ну на самом деле можно рассчитать абсолютно все если вы знаете инструменты предсказательной нумерологии а я их даю на тренинге расчеты всех вот этих важных моментов плюс как влияют вибрации на каждое из этих дел потому что всегда есть нюансы в целом и в общем да, вибрация числа она плюс-минус одинаковая но в зависимости от того о какой мы сфере говорим да там личные отношения финансовые отношения работа она будет иметь а, свою окрасу окраску. Кредит брать без задачи. А правда, соблазнительно, Алексей. Нет, когда кредит брать так, чтобы его легко было отдавать, это на самом деле не шутка, это действительно, ну, просчитывается. И я знаю много примеров, когда вот, знаете, берется неверную вибрацию кредит. Ну, например, если взять, когда там по определенной комбинации у человека получается четверка, вот этот кредит отдается очень долго очень кропотливым трудом очень приходится много всего делать для его выплаты и наоборот если уж правильно подобрать дату то деньги сами будут приходить для выплаты кредита это будет происходить очень легко это все как работает ребята предсказательные нумерологии понимаете то есть это конкретный инструмент, который а, вы можете применять в своей жизни. Я себе делаю помесячно, на тренинге вам буду показывать а, скриншоты своих, своих календарей. Я себе распечатываю месяц, я прописываю, а, раньше от руки прописывала, сейчас я уже цветной принтер а, с собой тоже сюда, в Дубай, не сюда, я сейчас в Доминикане, в Дубае у меня уже появился цветной принтер, который я давно хотела и я могу прямо цветами выделять. На компьютере я набираю каждый день, я делаю цвета соответствующие, я даже добавляю картиночки. У меня есть дни крестики, дни энергетических правил, когда ничего не надо делать, есть дни наоборот, когда активно работать. И у меня это прямо все вот помесячно висит и это очень удобно я вижу заранее целый месяц я планирую и таким образом я не трачу время энергию зря я они не, не порчу свое здоровье и вы можете а, сделать для себя то же самое да? такой вот путеводитель или вы можете на самом деле сделать подарочный календарь. Подумайте только. Вот сейчас э, у нас Новый год грядет, да, Рождество, подарки надо всем. Можно же сделать кому-то вот такой вообще крутой, эксклюзивный подарок. Я вам даже покажу, как мы это делали, как это выглядит. Шаблон вам покажу красивый, да. Персональный прогноз на год э, кому-то из своих родных, да. И прямо написать э, там... Дорогая Татьяна, поздравляю тебя, желаю, чтобы все мечты сбылись. Общие такие сразу рекомендации. потом можно помесячно сделать, что, когда ее ждет. А вы научитесь это делать. Ребята, вот на моем тренинге предсказательная нумерология. Вы для себя сможете такой календарь сделать. И подумайте, что это классный подарок. Если вы кому-то из близких такой календарь подарить это вообще вау будет. Вот этот подарок человек точно не забудет. Сколько лет? Нет, не лет. Элементарно рассчитывается за несколько дней календарь. Если вы про это спрашиваете, Алексей, сколько лет я пользуюсь, ну, мне кажется, что уже больше пяти. Я еще, когда в Киеве жила, у меня первый календарь появился. Это был 2015 год. Я себе первый календарь сделала да, до переезда в Дубай. Я вот пользуюсь с тех пор. А сам календарь, он делается недолго. Несколько дней вы посчитаете, некоторые умудряются за день его сделать, потом просто оформить можно красивенько. Это уже как ваш творческий поток вам подскажет. А делается достаточно быстро, потому что я даю вам готовые трактовки, готовые шаблоны. На тренинг вы ко мне, когда идете, вот трактовки кодов на год, на месяц, они же у вас будут на слайдах, и вы можете ими пользоваться готовые вставлять и получается очень быстро очень эффективно нам да, ребят то есть действительно вот такой вот инструмент как я вам обещала в самом начале очень легкий в то же время очень практически применимы и я бы сказала, что очень полезны, потому что мы можем действительно очень многое сделать правильно, вовремя и успешно благодаря вот этим вот знаниям. Да, начинаем делать, Алексей, совершенно верно. Ну вопрос, вы хотите научиться, ребята? хотите научиться методу предсказательная нумерология хотите для себя создать вот этот личный путеводитель на 21 годы на последующие годы конечно хотите если да то ставьте плюсики ставьте много плюсиков ставьте пятерочки да понравилось начинаем делать больше хочу плюсиков да, восклицательные знаки, вот это по-нашему. Мне ж приятно. Так, Алексей, надо компенсировать. Если предсказательной нумерологии нету значит, нужно обязательно ее взять. Вообще, я считаю, что это такой классный инструмент, что им каждый человек должен владеть. Ну, блин, в этом ли не сила? В этом ли не сила знать и влиять на свое будущее? Это же классно, это действительно помогает жить. Поверьте мне, гораздо меньше стресса. Из личного опыта говорю, гораздо меньше стресса, практически нет разочарований. Когда вы живете согласно своим ритмам, в вашей жизни все начинает происходить легко, весело и быстро. Итак, ребят, если вы хотите создать свой путеводитель на 21 год по всем сферам жизни, может вы хотите подарок кому-то сделать вообще хотите использовать этот инструмент научиться им владеть я приглашаю вас к себе на тренинг который так и называется практический тренинг интенсив предсказательная нумерология где я вас обучу этому методу. Подробно расскажу, как рассчитывать и год, и месяц, и день, и вибрации и трактовки, дни да, особой силы. И вот эти вот моменты по ремонтам, да, по продажам, по свадьбам тоже обязательно я расскажу. Итак, у вас есть несколько вариантов участия. Выбирайте, какой вам нравится. У нас есть четыре варианта, которые вы можете выбрать для себя. Четыре пакета. Первый – это пакет «Участник». Он включает в себя три урока. Давайте я, наверное, буду вам рассказывать сразу программу, чтобы вы видели перед собой стоимость, а я пройдусь по программе. За эти первые три урока я научу вас рассчитывать вибрацию общую, для всех вибрацию года индивидуальную вибрацию года я познакомлю вас с таким понятием как атмический год это очень важный год в жизни каждого человека благодаря ему можно правильно сориентироваться на свое предназначение на цели задачи на вторую половину жизни я научу вас корректно ставить цели себе на следующий год. Также за эти первые три урока я научу вас, как, э, ну, как рассчитывать, уже научились, именно трактовки подробные э, по э, вибрации каждого месяца и как их использовать, как правильно ставить цели и планы, исходя из того, какой месяц да, вам предстоит. Плюс сюда же на этом уровне мы поработаем с вами с индивидуальной вибрацией дня. Я расскажу, как рассчитывать индивидуальную вибрацию, дня как настраиваться на вибрацию дня соответствующим образом чтобы э, получать лучшие результаты и здесь же на этом уровне мы также с вами рассчитаем день воплощения день воплощения это тоже один из сильных дней которые нужно знать нужно понимать чтобы правильно настраивать себя на э, в принципе на э, задачи которые ставят перед вами пространство вот на э, сейчас на да, перед вами на текущий момент времени то есть очень много расчетов в первом пакете общая вибрация года индивидуальная вибрация года вибрация месяца вибрация дня атмический год и день воплощения это самые важные такие расчеты которые нужно знать чтобы влиять на свою жизнь стоимость этого уровня всего лишь 5 900 и вот видите, какой огромный объем информации, и сколько вы всего за этот уровень узнаете. Но если хотите больше, а больше есть у нас, я предлагаю вам пакет-предсказатель. Что туда входит, в чем отличие пакета-предсказатель? Пакет-предсказатель, давайте, наверное, все-таки программу вам буду показывать стоимость посылки пакет-предсказатель туда дополнительно входит еще и лунный календарь это моя фишка авторская я ее разработала поскольку я очень чувствую всегда и пользуюсь лунным календарем и он оказывает на самом деле достаточно большое влияние и на мужчин в том числе на женщин всегда оказывает большое влияние так вот моя авторская фишка это совместимость совмещение лунного и нумерологического календаря И я для вас даже для всех кто идет на этот пакет дам специальный мой шаблон там прямо готовые вот этот совмещенный а, календарь э, влияние значения лунных дней с э, влиянием каждой вибрации вот каждого дня а, очень полезная штука это вообще а, там с рекомендациями по а, питанию с рекомендациями по а, там, личностной работе духовной работе очень подробно и объемно то есть мы здесь с вами будем помимо предсказательной нумерологии использовать еще и лунный календарь и тоже использовать его в целях правильного планирования своих действий на будущее да? вот здесь же на этом уровне я дам вам вот эту практику числового кодирования как создать свой следующий год как привлечь желаемые события в каждый месяц 2021 года будем эту практику с вами делать я дам еще практику то есть такой пакет предсказатель очень Практически. Да? Дам еще одну практику: как привлекать денежную энергию в соответствующие периоды года 3-4 раза можно не больше то есть нужно будет выбрать 4 месяца для которых вам нужно больше да, такие приливы энергии и вот эту технологию использовать для себя очень хорошо работает вот особенно если вы хотите на что-то да там денег на собрать на поездку какой-то на покупку чего-то вот эта технология позволяет привлечь нужную сумму в нужный момент года да, в нужный период года вот и третий урок здесь у нас будет, он будет практический. Мы с вами будем разбираться с нашими календарями, я буду отвечать на ваши вопросы, мы будем там примеры разбирать, чтобы вы вот прям прочувствовали и разобрались досконально, как с этим работать. Угу. Вот это пакет-предсказатель. То есть это еще три урока к пакету участник. Шесть уроков у нас получается с вами стоимость, этого пакета а, всего лишь, ребята, 7900, всего лишь 7900, 6 уроков. На самом деле стоимость очень и очень лояльная. И есть третий пакет, который я называю «Волшебник». Почему? Потому что в этот пакет я только в этом году впервые добавила а, прогнозирование с помощью Таро. А уже несколько тренингов по Таро и курсов в этом году я запустила. Я увидела такую высокую обратную связь, как это легко заходит, как это легко применимо, как это нравится. И я подумала, почему бы мне не дать вам прогнозирование с помощью Таро. То есть не только с помощью чисел, но еще с помощью архетипа Таро. А Таро работает всегда ну, очень четко. И через арканы Таро можно прям получить подсказки, получить конкретный ответ да вот например как это совмещается с нумерологической предсказательной нумерологии да вы знаете что вот вибрация дня например у вас такая и вы дополнительно к вибрации дня достаете карту таро с вопросом например а если встреча то с кем именно или на что конкретно обратить внимание или что мне поможет или чего не стоит делать и у вас получается в таком случае вообще полноценное руководство на каждый день своей жизни Представляете? Вот пакет волшебник это еще три урока дополнительно к э, шести урокам которые у нас пакет участники предсказатель и это про таро во первых я вам буду давать технологии как формировать будущее при помощи аркана 2 как можно влиять на события своей жизни с помощью аркана 2 и я научу вас делать расклады именно чисто прогнозирование это не не гадание да? это прогнозирование такая которая через архетипы позволяет спрогнозировать как разворачиваются события какие энергии будут присутствовать на да? а, научу вас делать три расклада а, прогнозирование на год и на месяц а, научу вас делать расклад прогнозирования развития ситуации как будет разворачивается ситуация это очень полезный расклад вот расклад что ждет меня в следующем году но другой через архетипы через образы через психологическую карту это другой чем прогнозирование на год ну в общем можно посмотреть с разных сторон и можно настолько подробно узнать действительно какие энергии какие события какие встречи какие скажем так события несет следующий год подготовиться к ним соответственно чтобы это год стал годом успеха годом прорыва годом счастья благополучия и опять же таки здесь третий урок будет практически мы будем с вами учиться делать все это не в теории а конкретно будем разбирать на конкретных примерах буду отвечать на ваши вопросы вот и таким образом пакет волшебник у нас нарисовался вот и есть четвертый пакет это для тех, кто хочет такого индивидуального подхода, кому нужна такая VIP-поддержка, кому лень самому считать и хочется, чтобы все готовенькое дали, есть пакет VIP, туда входят все три предыдущих пакета и моя индивидуальная работа. То есть не вы создаете для себя календарь, я его для вас создаю, индивидуальный прогноз на год по Месячно, включая лунный, включая таро прогноз и нумерологический прогноз. И плюс отдельно идет еще и консультация по всем вот этим вот ключевым аспектам с моими рекомендациями, с моими подсказками. Вот это пакет VIP, ребят. Да, выбирайте, какой пакет вам нравится четыре варианта на любой вкус и цвет и что я хочу сказать еще что на время флешмоба мы всегда делаем подарки тем кто к нам приходит да? и у вас есть бонусы при покупке любого пакета при покупке любого пакета вот вы сейчас оставляете заявку оплачиваете сразу оплачиваете в течение там сегодня и завтра по моему да, олеся да уточнит до конца флешмоба вы получаете подарок а вот вижу при полной оплате в течение 24 часов вы получаете подарок очень классный подарок Ой, тем более я его буду вести отсюда из доминиканы шикарная энергия здесь вообще скоро у нас грядет день зимнего солнцестояния это самый сильный самый мощный день в году ночь точнее с 20 на 21 июня самая инская ночь да? когда реально можно развернуть прямо свою судьбу в новом направлении когда можно привлечь то что вы хотите даже если вы до этого пытались но у вас не получалось в этот день если делать правильные технологии и практики получится я этой технологией пользуюсь уже 10 лет Каждый раз день зимнего солнцестояния — это мой любимый день. Я всегда провожу практики. Ну раньше вживую проводила, но сейчас ввиду ситуации это будет онлайн. Онлайн тоже несколько раз уже проходила, проводила не менее эффективно. Вы получаете в подарок участие вот в этом моем мастер-классе, который называется «Сила зимнего солнцестояния». Это практически такой интенсив, он три часа будет длиться, где я буду с вами делать техники и практики на привлечение желаемого на формирование своего будущего. Очень классный мастер-класс. Вы получаете его в подарок при покупке любого пакета да, и оплате в течение 24 часов. Для тех, кто хочет ко мне в VIP, вы получаете дополнительный подарок. Мой авторский тренинг «Ангельская нумерология». Там пять уроков, сильнейшая программа. Если вы интересуетесь духовным развитием, вам нужна помощь, поддержка ангелов. Вы хотите научиться работать с ангелами, вы хотите реализовать свою ангельскую задачу? Это интенсив, вот он очень сильный. В подарок к пакету VIP. Итак, ребята, если есть сейчас ко мне вопросы какие-то, задавайте, пожалуйста, по самому тренингу, я с удовольствием вам отвечу. И хочу еще напомнить о причинах, почему все-таки следует вписаться прямо сейчас. Первая причина – это бонусы шикарные, которые вы получаете. Зимнее солнцестояние, мастер-класс – это вообще бомба. Вы потом будете еще долго его помнить, и вы будете удивляться, как все то, что вы там... Загадали себе в наши огненной спирали, как это все произошло, Дорис, на волшебничала. Мне часто такое говорят, что все реально работает. Вот, то есть шикарные бонусы это причина номер один. Причина номер два, ребята, это все-таки то, что этот тренинг будет вживую проходить, не в записи, потом будет только в записи, конечно, я его уже дополнила, доукомплектовала, нет смысла мне его опять проводить вживую, поэтому ловите момент, когда тренинг проходит вживую, у вас есть возможность живого общения со мной, задать все вопросы, все нюансы, да, там разобрать ваши карты чтобы вы досконально разобрались в этом чтобы вообще никаких вопросов не осталось поэтому это действительно очень сильный аргумент Успевайте именно в этот поток записаться дальше будет только в записи ну и еще одна причина это вообще правильное время я вам уже сегодня говорила что секрет успеха это правильное время да? сейчас вот декабрь у нас да уже середина декабря это идеальное время для того чтобы мы начали формировать свой будущий мир. Вот, правильно ставить цели исходя из ваших личных вибраций из вашего ритма потому что э, наверняка да вы себе подбой курантов или чуть раньше кто-то пишите Цели, планы на следующий год так делают все желания загадывают. Но фишка-то в том, что если вы не знаете своих ритмов и вибраций, вы можете попасть в просак, да Вы можете там на, на, на начало на январь запланировать. ЭГГ, как я вам уже говорила, начало какого-то проекта. А у вас это девятая вибрация. Вам вообще отдыхать нужно, да? очищаться, прощать, куда-то поехать на какой-то ретрит практиками, медитациями заниматься. Понимаете? То есть, когда когда у вас есть уже инструмент, и вы знаете, как правильно для меня, то вы можете спланировать свой год на совершенно другом качественном уровне, попадая в свои ритмы, попадая в свой ритм и в свои вибрации. Так благодарю Олег за ваш вопрос. Я как раз к этому сейчас подошла. Итак, обучение у нас стартует 23 декабря, то есть через неделю. Да, фактически 8 дней мы с вами стартанем. 23 и 24 декабря пройдут три урока пакета участник. Первый урок будет сдвоенный. Я специально его не разделяю, чтобы у вас полная картина по всем индивидуальным вибрациям сложилась. Общий год, индивидуальный год, месяц и день. Поэтому у нас будет трехчасовое занятие, два урока 23 декабря. И 24 будет третий урок. 28-29. Будет пакет «Предсказатель». Да? Мы будем с вами работать над совмещением лунного э, календаря, будем тренироваться делать уже непосредственно э, календари, расписывать их, давать трактовки, э, и э, будет да, практическое занятие. вот. А э, Таро и пакет «Волшебник» мы начнем уже в новом году, 4 января. Первый урок будет, 5 будет второй урок, и 14 января практический урок будет по пакету волшебник. Так чтобы было время переварить информацию, начать делать расклады, потренироваться и таким образом я планирую если так сложится сразу говорю что захочет группа раньше сделать третье занятие по пакету волшебник мы сами это согласуем мы договоримся то есть я в этом плане достаточно гибкая потому что многие да там уезжают праздники какие-то еще что-то пока я так наметила январь но январь у нас гибкий по датам угу. вот начало тренинга 23 декабря Ровно неделя, ребят, поэтому успевайте вписаться, чтобы вы успели уже к Новому году создать а, свой путеводитель, рассчитать каждый свой месяц, каждый свой день и запланировать, соответственно, а, перед Новым годом уже запланировать свой 2021 а, год. Да. Так, а, тренинг будет общим, не индивидуальным. Не совсем я поняла вопрос. А, Тренинг будет проходить вот в таком формате, как я с вами сегодня общаюсь. Я буду давать технологии, методики расчета и трактовки, но вы будете рассчитывать свою личную карту, Олег. Не мою, не кого-то другого. Свою личную карту под моим руководством. Да? И я, естественно, буду корректировать, направлять и помогу вам создать ваш путеводитель. Вот, то есть как бы вы для себя индивидуально делаете, но да, мы будем в группе учиться. Да, объяснила, ответила на вопрос. Какие еще есть вопросы, ребята? Задавайте. Задавайте, мои хорошие, по самому тренингу, потому что я знаю все нюансики, я сейчас передам слово Олесе там, по оплатам, по платежам, по подаркам и так далее. Об этом она расскажет. А вот если вы хотите по тренингу что-то для себя узнать, какой пакет может вам порекомендовать, исходя из ваших запросов, напишите, я вам порекомендую. Так, Дорис, у меня волшебник же Алексей. Я, ну, я же не знаю, какой вы купили пакет. Не знаю, вы же уже оставляли заявку. У Маргариты уточните, пожалуйста, у Маргариточки, какой вы покупали? Вроде, наверное, волшебник. Так, если первый пакет куплен, можно доплатить до следующего пакета. Так, по техподдержке вижу вопросы. Ребятки, спрашивайте. Хочу еще сказать дополнительно вам. Вы знаете, дополнительно ко всему тому, что рассказывала сегодня, Uh, мне помогает uh, вот этот календарь, планировать не только работу потому что ну работаю я много достаточно интенсивно хотя следуя рекомендациям своего календаря например в те дни когда у меня энергетические провалы спад я стараюсь все-таки переключиться на что-то другое на практике на медитации на анализ на размышления это очень помогает но хочу вам сказать что вот этот календарь он помогает взаимодействию в семье вот отношения с близкими потому что есть дни и на тренинге я вам буду это рассказывать да? например повышенной конфликтности вроде ничего не произошло да все как и ну как и было вчера в семье но вот вибрация такой повышенной конфликтности или какая-то агрессия просыпается каждый день да он имеет свою такую вибрацию и вы когда знаете об этом, ну вот я лично я просто мы договорились так, что я сразу информирую об этом. Ну я еще манифестор, да, я должна информировать а, там дорогие мои хорошие любимые. Вы знаете, вот у меня сегодня такая вибрация, я просто вас информирую, чтобы вы знали. Я, конечно, постараюсь это проконтролировать, предупрежден, вооружен. Но если вдруг что-то такое вылезет из меня, то вы знаете, ничего личного, это вот так, это так э, вибрация дня проявляется И вы знаете если вот таким вот образом договариваемся по себе начинают смотреть да там дочь тоже пользуется с удовольствием 23 года уже ей пользуется но она больше в работе пользуется да у нее такая работа с, связана с продажами с маркетингом с большим количеством людей она пользуется больше в работе но тоже говорит мам ты знаешь да это помогает и там, в отношениях тоже, да, все таки не наломать дров. Поэтому посмотрите на этот инструмент шире. Это возможность улучшить в том числе и свои взаимоотношения. Это возможность правильно планировать свою работу. Это возможность правильно распоряжаться своим временем и своей энергией. Ну, а это самое дорогое, что у нас есть, да, время и энергия. Вот и просто решила поделиться, чтобы вы увидели еще большую ценность в этом инструменте и захотели все-таки научиться им пользоваться. А если вы еще и увлекаетесь нумерологией давно или вы уже нумеролог или таролог, то этот курс мой, он абсолютно укомплектован и это а да я, он готов, его можно взять как инструмент консультирования и просто зарабатывать на этом деньги. Да? Предсказательная нумерология, вы, когда ее осваиваете, вы можете любому клиенту создать прогноз на год, сделать подсказки, рекомендации благодаря э, курсу. У меня такая консультация стоит 150 долларов. Вы можете свою стоимость определять, смотря в каком регионе вы живете, но я говорю это к тому, чтобы вы понимали, что это готовый инструмент консультирования. Если вы уже работаете с людьми, то вы просто расширите свой инструментарий. Так, еще какие вопросы, ребята? Так, вижу, вижу, вижу, вижу есть. Сейчас я вам поставлю результаты. Так, это описание бонусов, но я о них уже рассказала. Вот, и посмотрю, какие вы вопросики задаете. Так, если совсем не в теме, какой лучший пакет купить. А, даша пакет вы можете любой купить если вы даже совсем не в теме но а, первый пакет это база здесь вся предсказательная нумерология основы второй пакет это предсказательная нумерология плюс лунный календарь а третий пакет это предсказательная нумерология плюс второе прогнозирования то есть вы можете купить все три пакета я с нуля объясняю на каждом пакете как с каким инструментом работать да то есть понятно будет и новичку Говорю прелесть в том предсказательной нумерологии что совершенно с любом с любым уровнем можно зайти потому что я рассказываю с нуля даю все расчеты и все трактовки будет абсолютно все понятно бояться нечего вот как сегодня да? вы же рассчитали вибрацию месяца вопросов не было вибрацию года в тренинге я просто еще больше даю информации деталей трактовок и как с этим работать Поэтому вы выбираете, какой вы объем хотите. Только предсказательную нумерологию, нумерологию плюс лунный календарь, нумерологию плюс лунный плюс таро, и исходя из этого выбирайте свой пакет. Календарь не сделает нас зависимыми от календаря ну честно говоря вопрос такой интересный не думаю что я зависима от календаря это скорее так предупрежден вооружен вы понимаете да, что может принести день и вы просто правильно его планируете правильно планируете свое время и энергию В зависимости но ну, ни у кого еще не возникало все-таки несколько лет преподаю предсказательную нумерологии такого не было так тайные коды числовых комбинаций похож в чем отличие нет это другой совершенно интенсив Единственное, что может быть здесь что я дам повод определенным моментам, там подписание договоров ремонтом и так далее трактовки но в целом предсказатели это совершенно другой интенсив он вообще отличается от тайных кодов числовых комбинаций кроме вот этих вот параметров которые я дам по, да, определенным да как подбирать правильно там даты ремонта продаж и так далее все остальные расчеты лунный календарь второе прогнозирование индивидуальные прогнозы они да, ну, другой интенсив новый да. так благодарю жанна угу. так ну, я вижу, что по а, тренингу вроде разобрались, да, ребят? Передаю тогда сейчас слово Олесечке, она вас по а, оплатам сориентирует. Я вас благодарю за ваше внимание, мне с вами было сегодня очень легко и интересно общаться, прям энергия идет и я чувствую что вот собрались те кому это действительно нужно и те люди которые хотят взять бразды правления своей жизнью в свои руки я вас буду рада видеть ребята на а, своем курсе тренинг действительно очень классный легкий информативный, практически применимый а, и тогда до встречи завтра будет еще один день флешмоба еще больше расскажу вам по предсказательной нумерологии но в принципе кто принял решение уже сейчас сделали правильно следуйте зову сердцу вы об этом не пожалеете потому что это инструмент который вы берете и пользуетесь потом всю жизнь да? вы научились вы любой год для себя в дальнейшем просчитываете для себя своих близких и так далее поэтому это небольшая инвестиция которую стоит сделать в себя для того чтобы получить такой классный инструмент да так вижу ваши слова благодарности благодарю Передаю слово Олеся. Очень важно оставлять заявки, даже если вдруг есть какая-то сейчас там, сложность, платежной системы или что-то завислое, или еще чего-то, не переживайте, не беспокойтесь. Все-таки у нас выход из коридора затмений, всякие разные возможные моменты. Просто прочла пару комментариев. Спокойненько, заявка оставлена. Значит, вы свое намерение подтвердили и тоже. Все сложится так, как нужно. Благодарю вас за внимание, друзья мои. Передаю слово Олесе. И до встречи завтра или на курсе уже. Люблю, целую. Пока-пока.